Всем привет! То, что я расскажу сегодня, это может быть входит в список наиважнейшего, наиважнейшего, того, что мог бы найти канал. Я благодарю всех зрителей за комментарии и очень полезно читать комментарии в одиночку. Это нельзя было бы сделать. Я бы в жизни бы не обратила внимания, даже не знала, что это. И для того, чтобы понять, о чем сегодня, насколько это серьезно, придется начать с теории. Если вам покажется, что, ой, какая чушь, мало ли этих теорий, они такие все сумасшедшие, зачем я трачу на это время? Если у вас возникнет такая мысль, поверьте, у меня она тоже возникла, когда я читала ту статью, но потом нашла подтверждение в легендарном клипе. Так что, если такая мысль возникнет, то просто дослушайте до конца. Через клип Ладигаги у нее на перснях был Диор. И я даже не знала такого слова. Роиды. Роиды. Я копнула вот первые же две статьи, пока не буду далеко бежать. Может, я к ним подробнее вернусь и по кусочку зачитаю. Но сейчас кратко. Вот э, э, там два автора, они рассматривали с разных аспектов, ну их описания несколько отличаются, но где-то сильно совпадают. Один описывал биологическую сторону, второй техническую. В общем, у первого автора он говорил о том, что роиды – это злобные твари, которые отравляют нас бактериями и гидрами. Про, про гидры я слышала уже. Уже такое мнение есть. Второй автор говорил, что это, опять-таки, злобные твари, которые взламывают нашу действительность. Оба автора, где они сходятся полностью, с тем, что роиды действуют через Луну, с тем, что на Луне установки, с тем, что это существа, может быть, худшие, кого можно вообще на пути повстречать, и с тем, что они... Что-то еще я хотела сказать. Ну, паразиты, это понятно. А, с тем, что они являются вершиной иерархии. В цепочке паразитической первый автор написал, что они выше серых, второй автор написал, что они наняли дьявола. Это сильно коррелирует с моей находкой, где сатану не нанял, как я предполагаю, черный дракон, но... Именно в адрес дракона у меня нету сильно аргументов. Я просто слышала про черного дракона. Ну, а в, этом, в этой цепи такое звено может быть на самом деле. А сейчас мы подойдем к, к тому, что будет очень тяжело поверить и что надо знать. Откуда прибыли руиды и как устроена вселенная. По версии второго автора наша Вселенная сотовая. Сотовая Вселенная, вы себе представляете? Есть сотые ячейки. И в этих ячейках образуются миры. Эти миры образуют компьютеры. Вот что я точно отказалась бы читать дальше, если бы не кое-что вот в клипе Ладигаги. Так вот, вот это все. Сотовая Вселенная, компьютеры. И компьютеры создают Иллюзорные миры трех уровней. То есть компьютер первого уровня создает мир первого уровня. Из него вырастает мир второго уровня, и там есть компьютер второго уровня. Из него вырастает мир третьего уровня и компьютер третьего уровня. Все они друг друга повторяют, как близнецы. То есть у Земли есть еще две Земли, мы находимся на третьей. У Луны есть еще две Луны. Луна, которая над нами, третья, номер третий. То есть мы изначально, в принципе, живем в игре, написанной компьютером и матрицей. Мы изначально живем в, в иллюзорном мире, который написан. Я не поняла масштаба, на что влияет один компьютер. Но тот автор указывал, что наш компьютер находится на Луне, он называется Адам. Он находится на Луне и он на Земле, на поверхности Земли, создает симуляцию физическую, трехмерную, в которой мы живем. Мне сильно трудно в это поверить вообще, потому что в почве же остаются всякие останки, всякие там реликвии. Ну, в Земле остаются следы, то есть все вот это создано и написано, получается, компьютером. А зачем тогда золото забирать, если оно виртуальное, в космос? Я не понимаю вот это. Ну да, ладно. В общем, такая вот версия. И дроиды – это существа, которые захватили уже 28% то ли всей Вселенной, то ли своих, своего какого-то пространства. Тут я не поняла. В любом случае 28% это много. И их цель захватить все. Из зараженных ячеек они выдвигаются в незараженные ячейки и их захватывают. Но захват они начинают именно с симуляции третьего уровня. Я, честно, не поняла, почему только три уровня, ни больше, ни меньше. Но ну, захватывают стимуляции третьего уровня, то есть, видимо, они более уязвимы. И тут может быть ответ про третью часть павших небес, третью часть павших ангелов. Может быть, это относится сюда, может, Нет они захватывают, и мы как раз находимся в измерении третьего порядка, в иллюзии третьего порядка. И э, всегда захват такого мира сопровождается именно оккупацией компьютера. От исходного компьютера Адам у нас одна 1,49 часть. Все остальное, что на нас влияет, это уже взломанные, взломанные программы. То есть только на одну сорок девятую часть у нас есть свобода воли. Вот так они влияют. Я не знаю, у меня самой волосы дыба мышок, и они являются самыми верховными существами. И для захвата второго измерения иллюзии второго измерения им надо полностью захватить иллюзию третьего. И тут и может быть ответ на странные строчки из Клипа Масаладоса Бориса Гребенщикова. А если спросят, почему мы здесь сидим, то мы ответим, что народ не победим. Если мы возьмем теорию спонтанных пиратов, которые просто куда-то набегают, забирают золото, рабов, то им все равно, в принципе, насколько они поработили умы жителей. Они сбегут, когда им будет выгодно, если им будет рискованно оставаться, или останутся, пока им выгодно. Да? У них не будет условия победить обязательно народ и прямо поработить его мышление. У них задача такая не стоит. У них сиюминутный шкурный интерес у простых пиратов. А вот если речь идет о дроидах, то им принципиально важно именно захватить психики, души третьего измеря, третьей симуляции, чтобы затем переходить к захвату второй и так далее, и вплоть до сердцевины, чтобы захватить полностью ячейку. Эта версия вот вписывается, вот в одну третью часть ангелов вписывается павших, странная строчка масала доса где еще могла бы вписаться версия. Да, и сейчас. И кажется, ну, мало ли где вписывается версия, их много. Почему именно на эту надо обратить внимание? Посмотрите клип Лади Гаги. Этот клип вообще входит в процент наиболее значимых клипов. Потому что именно с ним Гага э, вошла в мир успеха, она с ним стала успешной. А она сама настолько супер раскручиваемая певица, что пела на инаугурации на минуточку. Ее сильно продвигают, она такая элитарная. И этот ее клип, очень-очень клип, с которым она зашла в шоу-бизнес, он в определении очень-очень даже на фоне других клипов он тоже элитарный. И потому что сняла Гага, и в пределах ее карьеры это очень, очень особенное произведение. И в этом клипе, посмотрите, я не обратила бы внимания. Во-первых, купюры по 100%. Купюру по 100. Сотовая вселенная. И на протяжении всего клипа там много кадров, где купюры по 100. Сотовая вселенная. Дальше, когда она падает в спираль, у нее на перснях э, Диор. Обратно читать. Дроид. Вот они, дроиды из сотовой вселенной. Как вам этот трюк? Иллюминатские вот эти источники оказались очень ценным. ценной просто энциклопедией Проверка этого, ты в своих теориях зашел туда или не туда. И в очень значимом клипе, где мы еще будем возвращаться к разным моментам, его надо изучать вообще несчастных пять минут или сколько там, там по кадру надо изучать там. Очень утомляет. У меня опять срывает съемку. Срывает на глупых моментах. Причем я даже ничего не листаю. Я специально просто включила экран, чтобы спокойно наговорить голос. У меня какие-то спецэффекты пошли. В общем... Хотела сказать больше, но это будет для других роликов. Тут каждая мысль, каждая идея, это надо отдельно обсуждать, чтобы фокус внимания не расползался, и все высказали ценные комментарии, которые могут быть. Авторы обоих статей призывали распространять эту информацию. Один из авторов написал статью в 2011 году, еще 10 лет назад. Короче, видимо, это важно. И, видимо, это и есть верхушка айсберга того, что с нами происходит. Эта война идет давно, эта вселенная болеет инфекцией. То есть конечная иерархия. Вот, знаете, в аккуратной борьбе с сатанизмом я аккуратно преследовала эту тему. Ну, у меня нет ресурсов, допустим, для, суд для судов. Поэтому я просто насколько могла просто изучала и э, она привела вот к таким находкам что то что мы обсуждаем это просто козлы отпущения кинутые нам так сказать на обсуждение чтобы мы не искали выше и не нашли э, так сказать верховных шефов, Конечно, мне очень хочется провести корреляцию между дроидами и котами, и там будет корреляция. Я не уверена, что это они, но есть три признака очень серьезных, которые совпадают. В общем, для данного ролика, наверное, хватит. Пишите мысли, и у нас начинается виток увеличения этой темой. Ставьте лайк и до новых встреч!